Ничего хорошего, ему как обычно скучно. Он хочет поиграть с ним, но сначала хочет узнать, достойный ли он противник ему. Надо быть осторожнее здесь. Как-никак густой лес, мало ли что может произойти. Так... буду ствол на готове держать если что потому что действительно как сказал этот тип неизвестно что может произойти так. зато прогуляемся так конечно А, да, нет, до первого, до первого. да, сделать вот так. Мы даже да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, И вот да, да, да, стрелят в руки мне уже страшно так окей Я надеюсь мы тут ненадолго потому что мало ли кто будет встретим так это меня это вот меня чуть пугает лишь крови так и слышу звуки честно нужно вот сюда ай блин Я а -а -а. да, понял так перезарядочка так вот у нас вот пули это уже я так понял использованные Где-то рядом есть секрет. Мне еще слез. Вот это да. Говорил же быть осторожнее. Здесь все держится на соплях. Кошмар какой-то. Я думаю, по земле безопаснее прыгать так. Ага, а ты Ну угу. и... В смысле, они, они так и так падают. Подождите, а что то не так делал, наверное. Получается, мы делаем вот так. Вот так. Да, блин. Нам нужно, получается, хлебушку покушать чуть-чуть. Так, ломаем. Перескакиваем. Запрыгиваем. Получается, ломаем. Сбираемся. прыгиваем. У нас остается тут только одна мишень. Что она сделала, я, конечно, еще не понял. Так. А как дальше? А дальше вступоре, да? Спас, ребята. Так. А дальше у нас остается... По-моему, я понял, что нужно было сделать еще. Блин, это, это прям головоломка в головоломке. Я, я цену понял, что вы ничего не поняли, ну.. Но... Да ладно. Так. Короче. Получается. А как? Не пон. Ах, надо прыгнуть тогда. Подожди. Если я вот так.. Да... Я не понял, а как? А нельзя вот вытянуть кнопку. Нет. Вот она, вот смотрите. Вот так. Потом. Стреляю в кнопку. Нет. Мы не поняли. И прям в кнопку потом стреляю. Б... Нет. А как тогда? Или под. А, нет, все, я понял, я понял, он на меня. Получается, ты проходишь это вот так, потом, получается, по собой ты вам вот это бревно ломаешь, получается, поднимаешься, вот так ты идешь потом, допрыгиваешь до этого бревна, и допрыгиваешь до этого, неужели получилось? Так, волк при себе. Эгей, спутник, ты прошел уже немалую часть густого леса, да? Но это попасть так просто не пройти. Видишь ли, здесь на конце пути есть бревна, которые тебе мешают. Чтобы их убрать, нужно взять на три очага. Легко, да, ну знай, у тебя всего лишь есть 20 прыжков, понятно? Прыжки отнимаются, когда ты придёшь между бревнами. Также бревна на землю, при этом тебе также нельзя прыгать на одном месте, понятно? Удачи тебе. Угу. Mm -hmm. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вот. 5... Ну... а нужно прям чтобы ноль осталось чтобы он не осталось все понял понял 5 6 7 8 боже 9 10 11 11 11 в том что я да я с третьей попытки все это хорошо ладно заряжаем идем дальше о боже вот я могу же боже боже боже давался нормально, у меня это нормально. Все, на деле, небезопасно. Добиваем медведя и... Все. Повезло. Мне очень сильно повезло. Еще бы чуть-чуть и все. Надо ну уходить да. из леса быстрее. Согласен. В то что-то разумное сказал. Чувак. Ну что хуже и хуже, блин, лес становится. Так, кто дальше? Надо постоянно со словом ходить. Потом а уже, вот, медведь вылез. Что дальше? На этих блоках можешь делать подкат пушки. Ага. Научись делать хорошо подкат, окей, потом поймешь. Я ещё поднимусь сейчас, потом не плачь. Сейчас научиться нужно окей все научился более-менее а дальше как а если научился что делать не понял что ты не шутишь а дальше а все все все хорошо пройти нужно да тогда выше у меня а, собака собака собака тихо-тихо песик я друг я не враг спокойнее дружок эй все тише Спокойнее. заткнись я сказал все нормально я уже здесь эй ты ты кто такой как ты из леса пришел маскарадник как я из леса пришел да легко только чуть не умер там кто то опрокинул бревна на дорогу, и мне пришлось идти через лес, поскольку не было бензина в машине ехать обратно. Ух ты ж, детектив ты ли это? Охотник все нормально, это мой напарник, лучший детектив за последние два года, раскрыл удачно уже немало дел. Эй, старина, чего застыл на месте, пойдем к месту преступления. Пойдем, пойдем. Ладно, идите. Эй, ты. Только в лес больше не ходи, а то мало ли чего там может случиться с таким, как ты. Uh -huh. так я и поверил тебе. Хорошо, детектив. Ну и заставил ты меня подождать. Я уже успел посмотреть, что да как с трупом мужчины, ничего только не понял. Давай, ка сходи туда. Может у тебя что-то получится понять, друг мой. Если что, я всегда тут рядом. Как все быстро произошло. Ну, работа есть работа. Сам виноват. Надо было через бревна перелезть. Где место происшествия? Дело номер три. Загадка. И необходимо найти улики, чтобы понять полную картину. Где место происшествия вообще? Я не понимаю. Так. Он тут находится. Ладно, ладно. Мы его пока что не трогаем. Так. Таш, конечно, было, когда эта собака подошла. Так. Э Получается, нам нужно сейчас найти вообще место происшествия. Мне что, еще полгода его искать? Так, тут эй, эй, hey, hey, ну... hey, hey, еще один полицейский. Да, может, хватит ходить здесь, можно я займусь уже своим делом? Здравствуйте. Вы, видимо, приехали забирать тело. Извините меня. Я немного опоздал. Можно я осмотрю место происшествия? А дальше можете забирать труп. Ладно, только быстро у меня весь морг забит этими трупами. Не хочу еще и с этим возиться слишком долго. Хорошо. Угу. Борьбы не было. Ну, тут понятно. А тут что у нас сосед. Угу Че на телефоне четыре пропущенных звонка. Угу. Ага. Ну еще телевизор не показывает. Окей. А это что? А тут у нас туалет. Нет. А куда дальше -то? заходить? Не извините. Э -э. Ну, я вроде как все. Врач, можете упаковывать. Только у меня просьба к вам. Сможете ли отправить результаты вскрытия тела мне в этой лесной глуши? Смогу, конечно, детектив. Я взял номер у вашего напарника. Сообщу, если будет что-то интересное. Хорошо, спасибо. А мне пока надо опросить постояльцев отеля и парочку интересных лиц. Но на этот раз никакой лжи. Мне скажут только правду, уж я об этом позабочусь. Так, давайте тогда сначала с нижнего этажа начнем, потому что, как по мне, ну это ни о чем... Для кому? Сонала, наверное, скорее всего. Здравствуйте, если что-то и было этой ночью, то вы точно об этом знаете. Здравствуйте, этой ночью отель запускал салюты в честь праздника. Большинство людей было на празднике, развлекались и веселились, и что же могло случиться с тем мужчиной мы правда не знаем. Извините нашего врача за спешку, просто он тут уже не один час сидел. И кстати, детектив. Важна ли эта информация или нет, но дверь в номер жертвы была закрыта изнутри. Надеюсь помог хоть немного. Так значит ты местный охотник в этом месте вот теперь то мы с тобой поговорим извиняй конечно но у меня нет времени с тобой говорить я обязан собаку покормить Хей, давай полегче я всего лишь задам тебе пару вопросов окей вот например такой вопрос было ли что-то странное в ночь смерти мужчины я же сказал нет у меня времени с тобой базарить шляпник Короче, помню, были какие, то салюты запускали, и среди них я услышал отчетливый выстрел из оружия, но никто не поднимал паники, поэтому, наверное, мне показалось. Я свободен. Я думаю, насчет этого, ну давай. А... Пока что, пока что его отпустим. Нет, ты не свободен. Про звук выстрела я не слышал чтоб говорили но возьму на заметку твои слова расскажи мне поподробнее что было еще такого ну смотри короче детектив я перед праздником встретил из машины пьяных рабочих и других людей мы начали соревноваться в стрельбе по мишеням из пистолета больше я ничего не знаю угу ладно я тебе верю, охотник. Тогда давай начнем с другой стороны события. Пока я находился в лесу, у меня было ощущение, что я был там не один. Ты понимаешь, к чему я веду? Где ты был? Вот ты мне не поверишь, детектив. Но я отдыхал здесь в домике. Ждал рассвета и никуда не выходил. Как по мне больше правду. значит говоришь? Да? Ну ладно. Охотник теперь можешь идти кормить собаку. Ты свободен. Ну, мне кажется, он правду говорит, потому что, смотрите, я когда вышел, получается, из леса. Ну, я из леса, когда вышел, получается, он... Получается, ну... У меня спас от собаки. Ну, пускай он ее пока кормит, нашу любимую злую собаку. Так. Получается дальше. Нам нужно еще допросить людей, потому что просто так нет смысла сидеть. Так, давайте пока поспрашиваем тех, наверное, ну двери откроем. Нет, нет. Давайте с другого тогда этажа поспрашиваем. Заперто, заперто, заперто. Ну давайте поднимемся на последний этаж на всякий пожарный. Нет, ничего нет еще раз наверх поднимемся вот еще тебя здравствуйте спросим. детектив вы все-таки прибыли долго же вас не было к сожалению так просто вышло мэм в любом случае мне надо задать вам пару вопросов вы же не против нет конечно задавайте мне интересно вот что кто вы и откуда вы здесь находились я являюсь его коллегой по работе мы работаем на одном производстве он должен был выйти на работу днем, но поскольку его уже долго не было, я начала ему звонить по телефону более трех раз. Но он не брал трубку и я приехала в отель, куда его поселили. Когда он не открывал дверь, я попросила людей помочь мне. Вот тогда мы и нашли труп. Более трех раз. Смотрите, я взял на заметку то, что пропущенных нет. Смотрите, если мы сейчас даже зайдем. Uh, на было 4 звонка мне кажется хорошо правда. мэм я вам верю ваши слова подтверждаются уликами в таком случае вот второй мой вопрос знаете ли могли ли бы быть враги у вашего коллеги и почему враги какие враги вообще он со всеми ладил и общался хорошо он отличный мужчина врагов у него не было но прямо вообще ни одного понятно стоп мэм вы как-то резко начали отвечать мне вы уверены что к нему или у него не было неприязни вообще к кому-либо но я почти в этом уверена. мне кажется что он не очень любил врачей так как они все время упрекали его за нездоровый образ жизни Может, вот. доктора сами не очень любили его вот ладно спасибо что ответили на парочку вопросов до свидания надеюсь она меня не обманула Вряд ли она меня обманула, потому что насчет насчет врагов я бы не поверил, потому что ну не может быть человека вообще нет, что нет врагов. лего утверждает, что у мужчины не было врагов, он хорошо ладил, общался со всеми, но не очень любил докторов и за курения. Может, они его тоже. Может быть, может быть. Так, получается, нам нужно еще, наверное, кого-то просить Ряд уже с квартир начнем. Или нам еще кого-то нужно приседать и глянем. Извините за беспокойство, я расследую дело о погибшем в номере. Можете мне сказать, было ли что-то необычное в прошлую ночь? Здравствуйте, здравствуйте, мистер детектив. Мы не уверены на самом деле, что произошло, поскольку мы с друзьями в ту ночь отдыхали и веселились. Были салюты и развлечения, но вроде как все. Больше нам сказать нечего, детектив салюты так салюты я им верю электрики чё за электрики Какие электрики боже где электрики что ли здравствуйте смотри еще один переговорщик прибыл сколько можно уже ничего мы не видели этой ночью всю ночь идиоты под нами бухали и шумели мы все еще хотим спать поэтому до свидания Так, да. подозрения есть. Подозрение. Под, под ними, подожди. Под ними, стоп. Под ними это получается вот эта квартира, да? Так, подождите. Да, не, не, извиняюсь, извиняюсь. Получается, так, стоп. Мне кажется, что-то не сходится. Так. Так, стоп, стоп, стоп. Маката в утверждает, что ничего не видел это очень необычно. Добавили, что, перед словом, с -с соседи громко шумели. Ну, слабо, но верится. Еще какие-то люди есть вообще, кроме электриков наших? Извиняюсь, я больше не захожу к вам. Так, давайте еще на третьем глянем, потому что двери должны быть... Да, во -во -во. Здравствуйте. Вы уже и так знаете, зачем я тут. Поэтому, может, расскажете что-нибудь интересное. Олег не умеет говорить, Поэтому я скажу за него. Прошлой ночью мы слышали только какой-то грохот в здании, и как запускали фейерверк, и вроде как все. Больше ничего не было вроде как. Ни одной нормальной зацепки нет. Это дело ведет меня в тупик. Но, хотя вроде охотник говорил что-то о выстреле, может он сможет еще что-то рассказать. Нет, я понял. Я понял. Короче, Давайте сейчас допросим охотника, и я вроде бы понял. Пойдемте к охотнику сейчас. Допросим его, в принципе. Что Эй, куда стоять? Стой! Стой! У меня пушка. Подожди, мы его упустили. Погонь легче будет? Еще полегче погонь сделаем. Эй, куда стоять? А Понял. Ай, тупанул, тупанул. Упустили. Упустили. Упустили. Так. Можем. Так. Эй, куда стоять? Боже, боже, плюх! А, нет, нет, нет, нет, а, ну не можно уже в принципе бежать, можно уже не бежать в принципе. Боже. так. Эй, куда? Стоять! Эй, куда стоять? Погоня веселая. И ничего не сказать в принципе. Можно? Стой, стой, а, нет. Давай, не не Давай Ай, все я все я... Ой, так, окей, ещё раз Эй, куда? стоять. Эй, куда? Стоять! Стой! Ладно. эй куда стоять Хватит беготни. Стоять. Ну вот. Коровья лепешка. Упустили. И зачем же ты убегал от меня, охотник? Я? Я убегал от тебя. Ты шутишь, детектив? Я бежал за собакой, которая опять учуяла чужака в лесу. Или ты хочешь сказать, ты не видел ни мою собаку, ни чужака, а только меня? Ну вообще-то как бы я. Стопэ, шляпа. Ты реально думаешь, что я убил мужика в номере? Я работаю здесь уже более 10 лет и ни за что не сделаю этого, тебе ясно? Ладно уже, все равно упустили самозванца. Давай вернемся к отелю, а там ты выберешь и, надеюсь, пояснишь, кто же убийца, если он вообще есть. Договорились, но перед этим, я все-таки осмотрю отель еще раз. Может найду дополнительную информацию. На что, как будто нет следов сражений, ничего такого. Мне кажется, это врач. Я угадал? Я угадал хоть? Он, георгий прошу... мы этого достойны... ...настоящего мастера. Переходим к другим новостям. Уже прошло чуть более одной недели спустя после инцидента в номере отеля Левинсбург. И уже стали появляться подробности о произошедшем. К сожалению, ни полиция, ни детективы не смогли найти в чем же дело. Они опросили всех в том отеле осмотрели каждый его уголок. Но, видимо, доказательств слишком мало, и поэтому вчера всех подозреваемых отпустили, а дело останется нераскрытым. Надеемся, что таких происшествий больше не будет. Наша передача может только пожелать удачи. А тем временем у нас появились другие новости. Такая вот моя работа детектива, это было и вправду нелегкое дело. Я полагаю, мне нужно немного отдохнуть и выпить кофе. Извините, сэр, не будет ли у вас чаевых за мою работу? Чаевые, говоришь? Да, будут. Вот возьми, я сегодня щедрый. Спасибо, вам идет эта шляпа. Приходите еще. Шляпа. Так ну ладно. Эй, пушистик, ты чего плачешь, котяра? Откуда ты это взял? Ты хочешь, чтобы я пошел за тобой, верно? Дело номер 4. Черный кот. чтобы машины не снесли. Да, город красивый, конечно. Ой, извините. Извиняюсь, извиняюсь. Получается, мы неправильно ответили, да? Эй, куда ты? А это что? Стоп, Несколько фото, и записка. В ней написано «Я тебя знаю». Найди меня. Кто меня знает? Кого я должен найти? Что за глупые игры, записки, черный мяукающий код? И все эти фото. К чему они? Может, мне надо по ним что-то найти. Я так понял, вот, если это логично, то типа... Мне нужно сейчас по городу походить и найти места такие вот, да? Может, так нужно? Кстати, да, тут что-то есть. Может, так нужно? Нет, так мы не доберемся. Давайте вот так попробуем обойти. О, это что? Тут что-то есть. Я, честно, не знаю, что это... А, ой, нет. Вот, выражай. Так, ah, okay. под бабами? и тут... Да, нашел Или... а, -а, а просто из всех этих кусочков бумаги получается сообщение: Найди меня, если сможешь, детектив. Хорошо. Если хочешь поиграть в догонялки, я в деле. Опять кто-то миукает. Вот ты где, пушистый. Неужто вновь хочешь, чтобы я за тобой пошел, котяра? Давай, види меня, веди. зашел так он зашел оттуда а мне что сделать нужно вот Да, да, да, я знал, что это будет. Я попадаю, еще появляется. А, это появляется картинка. Где-то рядом есть секрет. Угу. С кайфом да? Мне об этом сообщать. Так. Где-то позже А, не -не -не -не -не. О, боже так и все мы выбрались так. были фейерверки так ловушка подожди не это это не может быть ловушка. Так, ладно, свечки, свечки, свечки получаются. Чего у нас тут? По порядке, идут кассеты. Кассеты включены. Уж мне еще кассеты искать не хватало. Ох Одна кассета есть. Давайте все пять сразу найдем и все. Что? Кто? Нет, я помню, в принципе, пароль. Подожди. А не ловушка ли это? Помогите. кто я по... слышит меня? Мне нужна помощь. Помогите мне. Что здесь происходит? Я полагаю, ты охранник парковки. Я могу тебе чем-нибудь помочь. Детектив, Эй. ты меня не видел, но я узнал о тебе. Меня? Ты смог решить мои ребусы. Ты это мне? Ты понимаешь, этот человек умрет из-за тебя. Погоди, о чем ты? Почему? Но ты можешь спасти его. Как? Открой сундук. Чем открыть его? Открой сундук. Он закрытый. Открой сундук. Как я его открою? Открой сундук. Ты понимаешь, у меня нет ключа. Открой сундук. Открой сундук. Открой сундук. Ты всего лишь марионетка, открой читающая сундук. текст. Эй, ты, тот, кого я не вижу, открой зачем сундук. ты это делаешь? Открой сундук. Открой сундук. И никакого ответа, конечно же, нет. Только этот сундук здесь. Сундук. Эй, зачем мне его открывать? Открой где гарантия, что ты не убьешь сундук. охранника? если даже я его открою. Видимо, у меня нет выбора. Красный, синий, желтый, зеленый. Получилось, я его открыл. О нет. Деньги, алмазы и украшения. Ты Стоп. доволен, я его открыл. Но, ты ведь понимаешь, что я его тебе не отдам. Нет, я так и знал, что ты его убьешь. Теперь уж точно я тебе не отдам его. Если ты не отдашь этот сундук, отправишься за этим несчастным глупцом. Снова ты, я тебя помню, я же подстрелил тебя. Все из-за тебя гнида, за невыполненное задание прикончить тебя, моих друзей поймал и казнил босс. Этот сундук важен для босса, и к тому же это мой последний шанс. Или меня тоже ждет смерть, так что отдавай его по-хорошему, детектив. Хорошо, сундук я передам в полицию. Извиняй, но тебе придется выкопать себе могилу. Значит так, ты тупое бесхребетное существо. Урод и гнида, пацаны. Заберите у него сундук и убейте его живо. Надеюсь, с тобой покончит, тварь, раз и навсегда. Что? В смысле? Опять перестрелку, что. Не, подожди, меня одной хватило. <свят> Я не ожидал. Окей, окей, окей. Окей, это не те... Ну, Я все начисляю ракетку еще, потому что чуть по полегче нужно. Надеюсь, с тобой покончат твари раз и навсегда. Все? Или нет? Боже. Так, теперь с сундуком идем. Фух, сундук еще на месте. Нужно его вернуть. Хаха, отсасила Шара. Ты сделал нас богатыми... Удачи, неудачник. Нет, нет, нет, нет. Нужно отобрать у него сундук. Пацаны, защищайте меня. Мужики, За не землю. дайте ему меня поймать. Так. Ну, нормально, дистанция хорошая. Так, я уже вижу, тут полки. О, жесть, нормально начал. Так, вот он, вот он, вот он я его вижу. Тих -тих -тих. Тих -тих. Тих -тих. Ой. А, не успел. Мы его упустили, боже! Сундук еще на месте. Нужно его вернуть. Ха-ха, отсоси Ты сделал нас богатыми. Удачи, неудачник. Нет, нет, нет, нет. Нужно отобрать у него сундук. Пацаны, защищайте меня. Мужики, не дайте ему меня поймать. Да боже! Нормально, нормально! Боже! О, боже, боже, боже! Боже, да! Боже, да! О, не... О, чтобы все осталось со О, боже! Попытался за ним бегать. О, боже. Жесть. боже Можка Много. Слишком много. сильно а, ну, все, пойди спалясь за О, боже. отбегался. Уже, мать, тупая дверь. Ты не подходи ко мне. Заберешь <с сундук <с и твоя жизнь окончена. Ты в этом уверен? Понимаешь, тебе или другим придется заплатить за этот сундук. Я не боюсь вас. Стоп, ты сказал другие. Кто другие? Что ты имеешь в виду? Всех других. Им всем придет конец. И ты ничего не сможешь с этим подделать нет. Заткнись. Закрой рот. Это не твое и явно не твоего босса. Мне нужно что-то предпринять и очень срочно. А этот сундук необходимо сохранить и не позволить им заполучить его. Да, кстати, вот хорошее, принцип. желание. Загрузка, наконец-то загрузка. Ну это Сундук Чапизан. Надеюсь, мне придется его показывать. Сундук Ладно. Да. Алло. Детектив. Да нет, не отвлекаешь. А что у тебя случилось? Ага. А, угу. Серьезно? Эй, что произошло? Он говорит, что мафия хотела забрать сундук с деньгами, а он смог его забрать у них. И где он сейчас? Погоди, Лена, алло, повтори еще раз, что нам нужно сейчас сделать. Чего? Куда уходить? Почему? Ладно, хорошо, мы сейчас пойдем в участок. Черт побери, елки иголки, детектив. Слышишь меня? Нас поймали. Это люди